А перед началом серии рекомендую подписаться на группу ВКонтакте. Там публикуется различная информация, а также новости о выходе проектов, различные спойлеры, мемы и музыка из серии. Не забудьте жмакнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Приятного просмотра! У меня для тебя хорошие новости. В прошлый раз твои хорошие новости закончились свиданием с геем. Да ладно, тебе уже неделя прошла, ты все еще дуешься? Я не дуюсь, я констатирую факты. В общем, я тут заглянула в бюро знакомств на днях и нашла для тебя несколько неплохих вариантов. Насколько неплохих? Ну, Меган Фокс на блюдечке я тебе, конечно, не подам, но девушки симпатичные, образованные и одинокие. Есть фото? Я отдала анкеты на ресепшн, у меня сломался стейплер, а там все листы перемешаны. И если тебе так нужны эти фотографии, то спустись и забери. А самой? Понимаешь, возраст берет свою, ноги уже не ходят. Робин, мы одного возраста. Ну сходи ты сам, сделай хоть что-то полезное в этой жизни. Это тебе нужно, а не мне. А мои деньги, значит, для тебя пустой материальный объект. Не в деньгах, счастье. Queen. Давай, чем быстрее спустишься, тем быстрее поднимешься. Физика, все дела. Ну иду я. Я вас слушаю. Один из спикеров вашего центра попросил забрать папки с документами, которые оставила тут ранее. Какие именно документы? Эм, ну, там анкеты девушек. Фотографии, личные данные, все в двух папках. А зачем вам эти папки? Меня попросили их забрать. А кто попросил? Девушка из 318 кабинета. Ее зовут Робин. Я не знаю никаких Робин из 318 кабинета. Можно фамилию и название тренинга. Курса, лекции, семинара. Робин Байерс. Курсы пикапа. А можно чуть погромче? Прекратите что-то шептать себе под нос, я вас не слышу. Робин Байерс, курсы пикапа в 318 кабинете. Вы можете просто отдать мне папки, которые лежат у вас прямо под носом. А, Робин, как бы и сказали. Держите, передавайте ед мне приветик. Обязательно. «А можно еще дольше? Я тебя отправила за парочкой бумажек, а не за снегом на Северный полюс». «Ваш администратор либо шизанутая, либо глухая, либо просто притворяется идиоткой». «Да нормальная девчуля всегда конфетками угощает. Ты просто не умеешь общаться с девушками». «Поправочка с тупыми девчонками. Неужели все блондинки реально тупые?» «Ну почему же? Лаура вполне себе умная девушка». А разве она не крашеная?» «Это натуральный светло-русый цвет». Какой-какой цвет? Короче, блондинка она. Объясняю для тупых. Может, ты уже покажешь своих образованных Меган Фокс на минималках? А может, ты не будешь мне указывать, что делать? Потом спасибо еще скажешь, что с такими красотками гулял. Спасибо будет, когда поменяю статус своих отношений с активного поиска на влюблен. Это ты где статус менять собрался? Какой-нибудь сайт для бабушек? На фейсбуке у понятно. Я сразу поняла, что с социальной жизнью у нас все куда хуже. Квин, фейсбуком уже почти не пользуются. Почему? Потому что это прошлый век. Сейчас тренди, инстаграм, снэпчат, да тот же ватсап в конце концов. И если не хочешь отпугнуть тех цыпочек, что я нашла, не смей даже заговаривать об этой древней дыре интернета. Ах, хорошо, хорошо. Давай, показывай уже своих курочек на гриле. Первая девушка Сара, 23 года. Заканчивает университет живописи и работает в кофейне. Любит парней с хорошим чувством юмора, атлетичным телосложением и тягой к животным. Ну, ты уже пролетаешь по первым двум пунктам, поэтому животных любишь? Ну, в шестом классе у меня умер хомячок, а в прошлом году сдохли все рыбки в аквариуме. Намек понят. Про животных на свидании не говорим. Свидание? Я уже написала каждой из девушек и договорилась о встрече. А меня спросить? вдруг они мне не понравятся или я занят в какой-то из Дней. Квин, я позвонила Рэй и спросила, чем ты занимаешься по вечерам. Сомневаюсь, что напиваться в барах с таким же другом-алкашом сверхважное занятие. Мы культурно выпиваем. Да я каждый вечер вызываю ему такси до квартиры. Он такие дрова напивается, что любой дровосек позавидует. Но спросить все же стоило. Хорошо. И если на тебя когда-нибудь клюнут еще более симпатичные девчонки, которые уже готовы навстречу хоть сейчас, то, конечно, я позвоню тебе, чтобы свериться с расписанием в том розовом блокнотике на прикроватной тумбочке. Никакой он не розовый, он... Персиковый. Сделаю вид, что этого не слышала. Вторая девушка Моника работает барменом в клубе на соседней улице, ненавидит паприку, детей и любит горы в поисках долгих отношений. Бармен? А что, что-то получше найти не смогла? Ты еще и жаловаться будешь. Квин, твое везение с девушками как астероид, который уже триста раз должен был упасть на землю, но постоянно разворачивался. А при чем здесь астероид? Такой же нестабильный и нереальный. Я вообще с трудом представляю твою девушку. Знаешь, за те деньги, что я тебе заплатил, могла бы и Включи воображение, таблеточки там выпей. Я, по-твоему, наркоманка? Тогда откуда сравнение про летящие на землю? Из интернета, тупица. Твой третий вариант, Виктория. Не работает, закончила престижный экономический университет. Любит морепродукты, дорогие курорты и спорт. Я думаю, она не отношения ищет, а спонсор ее влечения любимых блюд. Ты даже договорить? Ищет крепкое мужское плечо, которое будет любить и заботиться, как о маленьком ребенке. М да. Ну и наборчик. Три девушки, не похожих между собой от слова совсем. Ну так в этом и суть. Так я буду знать, в каком направлении искать тебе пассию. Просто, если мы вспомним твое последнее свидание... Там была виновата ты. Хотя, по правде говоря, и девчонка была тоже не сахар. Забыли-забыли. В общем, пятница, суббота воскресенье, в 8 часов вечера. Адрес ресторанов, пришлю смс. Не опозорься. Спасибо, Робин. Так ты художница? Иллюстратор, если быть точнее. С детства любила рисовать, поэтому как только выросла, решила связать с этим жизнь. И на каком-то курсе? Последний. В этом году выпускаюсь. А что насчет тебя? Я? Ну, я уже давно закончил универ. Работаю сейчас в офисе, а рисование никогда не задумывался, поэтому тут у нас, наверное, мало общего. Ты любишь животных? Я обожаю. Um, ну, в шестом классе у меня умер хомячок, а в прошлом году сдохли все рыбки в аквариуме. Намек понят. Про животных на свидании не говорим. У меня когда-то были домашние питомцы, но из-за переездов их пришлось отдать. А вообще мне нравятся собаки. О, я кошатница, но собаки и правду милые. Понятненько. Добрый вечер. Уже выбрали что-то или подойти попозже? Да, я буду стоять средней прожарки из говядины, мясную закуску и сырные шарики. А ты что-то выбрала? Ты мясоед? Ну да. Все любят мясо. Ты убиваешь животных. Неужели тебе не жалко коровку, из которой тебе сделают гребаный стейк? Или милых свинок, из мяса которых тебе сделают закуску? А чем ты предлагаешь питаться? Зеленью, овощами, фруктами. Ты же понимаешь, что человеку необходим белок? Ты убийца. Пусть ты симпатичный парень, но я не могу находиться рядом с кровожадным хладнокровным человеком. Прощай. Вам подать сначала холодные закуски или сразу основное блюдо? Принесите просто воду. Минус один. И что ты натворил? Заказал стейк. В смысле? Она оказалась жутким веганом и жестким ненавистником всех мясоедов. Да, у тебя все, не слава богу. Ладно, может завтра повезет? Я ему сказала. Слышь, парень, берега не путай. Короче, там такая драка была. Вся охрана прибежала разнимать этих пьяниц. Напомни, в каком клубе ты работаешь? Сладкая ночь. Никогда не был у нас. Ну, знаешь, я не фанат таких заведений. Ясненько. Что еще расскажешь? Ну, в своей анкете ты написала, что ищешь долгие отношения. Ага. Типа, знаешь, когда вы встречаетесь год-два, а потом расстанетесь? Ну такое себе. Постой, для тебя два года и недолгие отношения? Ну лет пять. Норм срок. Как на зоне. Прости, но я не могу так сразу согласиться на подобное будущее. Тогда нам не по пути, пупсик. Робин, что со мной не так? Снова мимо? Можно и так сказать. Что на этот раз? Противная секси Моника полезла к тебе целоваться, мешая наслаждаться сочным стейком. Очень остроумно. Если мне и завтра так повезет, то катись оно все к черту. Но не кибишуй ты так. В мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить ярость твоей груди. И если завтра будет мимо, то будем думать дальше. Я в бар с Рем. До завтра. Так значит, ты работаешь в офисе. Ага, разгребаю бумажки, ставлю печати и мечтаю о карьерном росте. Типичный офисный планктон. Звучит довольно скучно. Ну, ты молодец. А ты? Работаешь где-то? Нет, пока не нашла подходящего предложения. Живешь с родителями? Мне купили квартиру. То есть ты сидишь у них на шее? Они просто материально меня поддерживают. Ну, это и называется сидеть на шее. Тебя в детстве не учили, что считать чужие деньги плохо. Ну, знаешь, меня в детстве учили зарабатывать на свои потребности самостоятельно. Ну, значит, тебя плохо воспитали, сладкий. Это тебя нормально не воспитали, меркантильная, избалованная сука! Что на этот раз? Угадай, что произошло? Ты шел по улице, наткнулся на межпространственный портал, который перекинул тебя на тысяч лет в будущее. В котором, пользуясь преимуществом и технологией, ты построил машину времени, а сейчас вернулся, чтобы дать себе совет в прошлом, потому что у тебя нет отбоя девчонок. Нет, я просто сам ушел за рестораны. И как бы я до такого догадалась? Слушай, Робин, давай закончим эти поиски. Я не буду требовать с тебя никаких денег. Просто прикрой эту лавочку и все. А можно чуть больше позитива в голосе? Я обещала, что помогу тебе, значит помогу. Друзья слова на ветер не бросают. Так мы теперь друзья? После всего, что мы пережили? Да. А кстати, почему ты перестал общаться с Лаурой? После быстрой свидания как-то общение сошло на нет. Да и она вроде не сильно рвется его возобновить. Это кто тебе такой сказал? Никто. Сам решил. Ну вот как решил, так и разреши обратно. Позвони и завтра. Не хочу. Захоти. Не хочу. Квин, не веди себя как дешевая проститутка. Звони завтра и все. Потом расскажешь, что, кого и куда. Ага, обязательно. Алло. Это Квин. Я поняла. У меня записан твой номер, болван. Не хочешь сегодня сходить вечером на свидание? Свидание? Обещаю, никаких пьяных разборок. Ну, я вроде свободна сегодня. Так где и во сколько? Ну, давай в районе 7-8 вечера. Знаешь, ресторан Шалфей. Это тот, где тебе баба леща дала? Робин, черт тебя дери. Ага, он самый. Ну хорошо, плейбой. Увидимся там. А может все это время я искал не там, где было нужно?